Что случилось? Почему журналистов и крестовых нет? А что? В смысле? Неинтересно правду показать? Как людей ее крутыми баранами называют? Будьте любезны, что у нас буквально на секунду 15 сентября. Спасибо, Ромашка. в должности? Юрисконфорт юридического отдела. Я вам поясню, значит... Значит...